Это легкий понедельник. Я сала Заднепровска, меня зовут Игорь, и сегодня начнем с замечательной новости. Алла, здравствуйте. Привет, привет. И это новость. Весна, Алла, весна. <свят> Точно, весна. весна. Да, как вы <свят> готовитесь к этому событию? <свят> да, я... Какой-то ритуал у вас есть? Возможно, что-то что еще. Поделитесь с теми, кто изнурен зимой, в конце концов. Ты знаешь... Так как здесь, в Испании, ну, такой настоящей зимы нет, то здесь я и не, не так чувствую остро это желание весны. Хотя сегодня мне открылись, открылась история архив соцсетей, и одна история с моих шесть дней осталось до начала весны, тролливали. Вот. и я действительно очень ждала всегда весны. Для меня весна э, — это какой-то расцвет, э, это как почки, которые набухают и распускаются. Это как э, сосульки, которые начинают течь и капать, да, вот такой вот капель. И, и, конечно, это метафора, и внутри каждого из нас, несмотря на то, где я буду встречать эту весну, все равно идет и оттепель, и копель, и почки набухают, да, и скоро они уже раскроются. Потому что мы все равно живем в ритме с природой. И в любом случае, даже если мы находимся в какой-то стране, да, теплой, теплой, 20 градусов или 25, как Таиланд, да, это средняя температура и примерно 25, каждый день все равно внутри нас эти циклы есть. Мы в унисон со Вселенной, эти циклы проживаем. И ты говоришь ритуал, я тут же вспомнила мою маму, мама вот как-то очень всегда созвучно с, с традицией и со Вселенной, она как-то удивительная женщина как для того поколения, которая э, ближе мне к поколению моей дочери, вот знаешь, она как-то так не в свое время родилась, как будто чуть рано, и мама... Очень часто разговаривает с солнцем, да? провожает зиму, там, встречает весну. Как-то так она это делает по-настоящему и верит в то, что действительно внутри нас эти ритмы есть. И, наверное, приучила меня к этому. И моя подготовка – это как раз... Рождать то, что я вынашиваю, чтобы быть в унисон с, с, со Вселенной. Да, с ритма, уточнитесь, уточните, что это, что это и как это выглядит. Многие мои студенты и участники такого курса или программы Трансформация мышления знают, что уже наконец там есть нулевой курс работа с убеждениями много лет, потом первый как я говорю, в развитии эмоционального интеллекта, про управление эмоциями, там, своими мыслями, телом, поведением. Второй – про самооценку, про мотивацию, где найти, как решительно двигаться, как вот эту адекватность, внутреннюю самоценность найти. И сейчас я вынашиваю вот этот заключительный но если правильно тут все ввести отчет, то первый, второй, третий, а это четвертый. Вот Я его вынашиваю, он родится, хотя мы его будем анонсировать ближе во второй половине года, он будет в январе, в январе будущего года. Но для того, чтобы он был в январе будущего года, родить его важно весной. Угу. Так вот весной родится этот самый долгожданный для многих четвертый модуль программы «Трансформация мышления». такой знаешь, полноценное обучение на год где есть там по два 3 месяца между модулями, и есть место и время прожить э, и встроить в себя э, то, что люди получают во время программы. И вот сейчас как раз вынашиваю именно эту программу. Класс. Э, а такой... ты когда там уже родишь? Я, кстати, тебя, ну вы извини, но это важно. Ты сказал, да-да, уже скоро. Давай в эфире уже рассказывай всем нам. Это когда тут скоро? Весна? Но я, но я движусь так прям серьезными темпами на самом то деле, Подгоняемым, подгоняемые легкими понедельниками э, движусь, я собой в этом плане горжусь даже, поэтому уже нету уже нету никакой маски, чтобы не, не, не завершить, потому что столько уже времени и сил, поэтому как бы, оно уже само выходит понимаете из меня, так, уже не остановишь этот процесс. Так что, да, сроки надо какие-то вам обозначить. Ну, весной, весной. Ж, ждем, ждем весной, родовка. Весной обязательно. Да вы, да вы что, ну, хватит же. Ж, уже ж. Сколько можно? Март, апрель, май, весна, она длинная. Ну, очень хочется до конца марта. Прям очень. Это возможно. Это возможно. Это ждем, возможно. Игорь, ждем прям заявление, а потом в эфире, когда ты будешь готов. Все, все. Сказал уже, сказал, осталось сделать. Так, ну что, каким квантом мы будем встречать весну? Крич, тырич, тырич, тырич, тырич, тырич, тырич. Импровизация. Импровизация. И, наверное, импровизация это то, что с нами. Это, наверное, знаешь, такой залог адаптивности нашей, залог, э -э crest, вернее, даже уже какой-то результат адаптивного мышления, это умение реагировать на новизну как раз и способность. На им, весну. Реагировать на весну. И на весну в том числе. и Импровизация – это искусство быть живым. По сути, каждый раз реагируя на вот эту самую новизну по-новому. То, чего и требует от нас новизна. И... Это некая спонтанная включенность в суть происходящего. Да, я вижу, что происходит, и по сути я просто в этом ритме, в этом потоке, я присоединяюсь и двигаюсь. Вот. А как, как это можно совмещать с вашим планированием жестким, судя по тому, как вы планируете свой день, каждый час расписан? У как меня у есть правило. И лайфхаки в студию. Давай, да? сюда, и ты да. знаешь, многие мои клиенты в личном коучинге поднимают эти вопросы, потому что действительно, особенно те, кто склонны планировать, они не знают, что нельзя планировать каждый свой час. Важно оставлять время для этой самой импровизации и для этих самых форс-мажоров. Ну, например, да, у меня сегодня много запланировано, но вот в эти кусочки незапланированного, например, сегодня э, такое спонтанное мое действие мне придется съездить сегодня в салон красоты. Но тут я вот как раз после нашей с тобой встречи сегодня у меня еще одна встреча э, по новому проекту с э, психологом, которого я не знаю, и есть идея какое-то партнерство организовать. Я так, отвлек, откликаюсь на это, кстати говоря, вот это и есть такое спонтанное реагирование, да, на суть происходящего. И после этого договорилась с мужем, он меня быстро подвезет в салон, мне там надо недолго, и я возвращаюсь. И тут же, а у меня есть еще зазор в час, я оставила. Ну, у меня зазор где-то часа в полтора был, но после того, как я вернусь, еще есть час. Так вот, уже туда вползло кое-что, и SEO моей компании влетала, очень нужна одна встреча, прям очень нужна, она крайне важная, а я уезжаю, как ты знаешь, ну, я, ты-то знаешь, еще, те кто нас смотрят, не знают, я уезжаю в... Путешествие в мини-такой отпуск по случаю дня рождения Алисы, Сладкие 17, ей наступают, С чем я вас поздравляю Париж. Опять. Париж, да, спасибо большое. И вот эту встречу очень-очень важно сделать, потому что чтобы там я себе спокойно отдыхала, и чтобы ничего там вот такого не вползало. Ну, оно-то вползет все равно. Но ты сказал, как я это делаю, Итак, лайфхак. Когда вы планируете свой день, ни в коем случае нельзя планировать все время. Важно оставлять окошки вот для таких, для вот этой живой жизни, которая происходит с нами, чтобы мы не, не планировали. И я знаю, что я буду делать, если вдруг что-то пойдет не так, как я планировала. И у меня прямо утро началось сегодня так. Опять же, Давай, утро прости, сегодня... Прости. Это у вас импровизация, это запасной план, это так, пояснение в студию. Так, вот где-то это как запасной аэродром. Вот смотри, сегодняшний день у меня начался очень рано, и я обычно уточняю у клиентов, будет ли завтра коучинг наш, да? И вот как-то я вчера поздно про это вспомнил, уже было... Ну, неправильным так поздно писать. Вот когда я тебе написала, кстати, тогда же и, и мне пришла в голову эта гениальная мысль. Это было поздновато. И когда сегодня я здесь в 8 утра, значит, перед экраном пишу, значит, что вот я жду, мне говорят, Алла, а вот подтверждение это мы с вами не сделали, и, в общем, у меня встреча отменилась. Но я знаю, что я буду делать тогда. Тогда добро пожаловать э, зарядка в студию. Мои фитнес-упражнения. И я замечательно провела вот этот час, делая упражнения, чуть-чуть позанимавшись йогой, фитнесом, и настроилась на этот день. То есть, э, по сути, да, у меня э, не то, чтобы я прямо знаю точно, что я буду делать каждый раз, если что-то... Так бы моя жизнь была адом. Это... А вот как раз мы здесь про импровизацию. Я, я чувствую тогда, что вместо, вместо того, чтобы думать, вот клиент, как же он, или ругать себя, как я вообще вчера, я же так рано встала, это ж... я тут же подумала, о, у меня появился шанс и возможность, у меня освободилось окошко в час. Что я могу, что я могу сделать? Понимаешь, тут два лайфхака. Первый – это планировать так, чтобы оставались окошки. И второй – задавать себе вопрос, что я могу сделать и как, если вдруг что-то пошло не так, как вы планировали. И фокусировать себя на возможности. Это и есть коучинговое мышление. У меня как раз сегодня выступление The Young Business Club, двухчасовое, где мы будем учиться коучинговое мышление, внедрять в себя. Всего два часа, но, по крайней мере, фокус они возьмут на это. Слушайте, ну это же гениально. Вот так. Забирай, забирай. Все гениальное просто, заметьте. И если же какая-то пословица да, по поводу импровизации, что это хорошо подготовленное что-то, надо посмотреть, прогуглить. Любая имп... это моя цитата, кстати да. говоря, любая вот, вот. импровизация должна быть хорошо подготовлена. Я тут прям в книжку смотрю, потому что это написано вот в этом окошечке, понимаешь? Вот, и ты даже про это помнишь. Да. А вот смотри... На подкорочку-то вот думаю... записывается, Алла, понимаете? Память не та, но подкорочка все еще работает. И я сейчас опустила глаза, и то, что выбрал мой взгляд, зачитаю. Прямо Давайте вот интересно. Мне. Я читаю, что всег... всего... Ну вообще, чего человеку для счастья не хватает. Как будто бы всего. Мы много читаем о том, что все есть внутри, надо только вспомнить. Но ну, вот смотри, моя формула. Э, Ничего-то не хватает, а что есть что-то лишнее. Счастье равно реальность минус ожидание. Можно посмотреть на, на счастье? Минус ожидание. То есть вот на моем примере. Э, клиент не пришел, и я могу быть несчастлива сейчас, угу. но это реальность минус ожидание. Так, я ожидаю, что он придет, но если это убрать, остались одни колоссальные возможности. Реальность, да, реальность, у которой угу. есть масса возможностей. И все. И тогда сразу же появляется, это могла быть, допустим, не зарядка, а какой-то э, вкусный завтрак на моей террасе с солнышком, видом на море. Это тоже могло бы быть, да, или э, у меня сейчас есть нечто, что я хочу послушать, и я могла бы туда время вложить, да, полчасовой такой, несколько получасовых подкастов, которые я хочу послушать. И я могла бы, просто я спрашиваю себя, что мне сейчас полезнее для этого дня. Помнишь, что меня хорошего ждет? а что mm -hmm. мне сейчас вот хочется и вот будет вот в этом дне для меня... Э важным, хорошим, полезным. И таким образом скрещивается импровизация и вот это состояние, и возможности. И тогда происходит это самое от потоковое состояние, где я адаптируюсь и подстраиваюсь под поток Вселенной и под ритмы. Срази, сразили наповал. А, пока а еще... Да-да-да. Пока... А еще, давай, вот давай. важно сказать, пока ты там сражен... Понимаешь? Просчитать же невозможно жизнь. Ее невозможно просчитать. А значит, нужно просто быть открытым и вот вырабатывать эту самую импровизацию. Вот и все. Пока я прихожу в себя, расскажите, что у, вас, что у вас будет происходить в перерывах между импровизацией на этой неделе? На этой неделе мы импровизируем с моей семьей в Париже. Ты уже это понял. И правда, Алиса, она ищет какие-то места. Я знаю точно, что мы идем в несколько музеев, посвященных моде, там куда-то Диор, Луи Виттон, куда-то еще. Мы точно идем в Оранжерии, куда мы не дошли в прошлый в прошлый раз. Мы идем в несколько еще галерей и будем много-много гулять, хотя погода там не будет шептать, так как в Барселоне чаще она шепчет. Мы посмотрели там примерно от 5 до 10 днем. Но мы к этому готовы, потому что Париж в любую погоду, даже когда дождь, он, по-моему, прекрасен, потому что пропитан каким-то, не знаю, волшебством. И даже те, кто считают и говорят, да, это придумали про Париж, неважно, важно, во что мы верим. А для меня это правда. И вот в этой правде я буду находиться и с этим фокусом едем. А еще у нас такие вообще крутые события, потому что у нас будет прямо первого числа в день весны у нас будет выпускной 31 группы. 31 группа э, сказала нет, нам мало... Распуска... Вот этой... Распускаете бит... <свят> бутончики коучинговые, что... Аж да, тапанчики. да, да. Крайнего вот этого дня мало сертификации, и они очень захотели выпускной, настоящий, чтобы мы вот так прямо побыли в одной аудитории, поделились, чем был для нас этот курс, и, и вот такое действие нас ждет первого числа. А на следующий день нас ждет действо завершения старта в коучинге. Вот этой такой экспресс-программы знакомства с коучингом. Это тоже такая группа удивительная. Сейчас практикуют, влюбляются в коучинг, пишут, вопросы задают. Я вижу уже, как они заявляют о себе в соцсетях, и у них появляется практика, прям ликую. И еще у меня... Продолжается 32-я группа как раз на этих выходных. 32-й поток, второй модуль. Помнишь, какой он непростой, потому что огромное количество инструментов им придется. Изучить, и они будут в конце говорить, о боже, оно никуда не укладывается, это так нелегко. Давайте расшифруем, Прямо... все же понимают, что это у вас за потоки происходят, это поток, группы, кстати, обозвали вы уже название, озвучили? Да, да, уже озвучила, они осмысленные, Чьи... осмысленные, есть еще сведомые. ну вот так или как-то. Это, это группа международной интегральной коучинг-школы. да. А... И да? какое-то второе прямо название мне тоже дали, да, сведомие. Но мое слово «осмысление» и так тоже украинский язык, я, я прогуглила, разрешает, потому что смысл равно «сенс», но то такого нема. Поэтому самое близкое слово для меня. И они действительно, вот знаешь, я задала себе вопрос, какое главное слово мое про эту группу, и ответ был ⁇ зачем ⁇ Вот это редкая группа, которая знает ⁇ зачем ну, ⁇ зачем, зачем, зачем они сюда пришли? Зачем они задают этот вопрос? Зачем они, э, они задают себе этот вопрос ⁇ зачем ⁇ И они ну, часто знают на него ответ. И это ⁇ зачем ⁇ ими движет. И, конечно, они ну, в таком колоссальном каком-то находятся, в какой-то движухе, азарте, драйве заходишь в Телеграм-чат, и там просто кипит энергия. Знаешь, не хватает энергии, а заходи в telegram чат 32-й группы. Там, конечно, ну и можно вдохновляться тем, как они... А давайте попрактикуем, да? А что, домашка была? Да нет, домашку я уже сделал, просто хочу попрактиковать. Это, конечно, вдохновляет. И у них второй модуль, а это значит очень насыщенные инструментами, порядка 50 инструментов они за два дня изучают, и это, конечно, не так легко, как может мозг воспринять, но я всегда говорю, выбирайте свое и свои, не надо бросаться на все инструменты. Свою пятерочку лидеров выбрали, встроили в себя, выбираем следующее. И вот так постепенно без вот такого излишнего, излишнего напряжения, просто кайфуя, двигаемся, получаем удовольствие, встраиваем себя. А еще я иду учиться. Ты же да. знаешь, как я люблю учиться. Я иду учиться на месячный курс коллегу Ленецкому, мастеру, которому очень доверяю. Я себя доверяю, но ну, не всем. Хотя, мастера, в принципе, наверное, чего? могу. Ты знаешь, он мастер во многих вещах, он и коуч, и консультант, и духовный практик, и его консультации, наверное, так будет лучше сказать, хотя он иногда говорит, что это коучинг, и, и консультирование, и вообще как-то все вместе. Вот это, вот это оно, это обучение, оно про то, как заметить, как, имея какой-то вектор движения, заметить, во что ты упираешься и разобраться с этой, не знаю, стенкой, точкой. Если ты меня спросишь, если у меня уже вектор, и эта точка нет, я буду о ней думать, что же я хочу там. Я хочу побыть в поле мастера вместе с мастерами, потому что этот курс как раз для экспертов, у него есть два курса для экспертов и для собственников бизнеса. Я выбрала для экспертов, потому что я бы хотела побыть в поле, в поле мастера. И встречи у нас два раза в неделю. Там будут личные сессии с ним, там будут какие-то разборы. Мне любопытно. Я вот в месяц март назначаю себе вот таким месяцем еще и обучение. Это очень меня вдохновляет, потому что когда мы развиваемся, мы даем сигнал нашему, нашей личности, я вообще объявляю да, свою жизнь продолжающейся, я вообще здесь надолго, я э, живу дальше в полноте такой, да, на полную катушку. Такое весеннее очень у вас это решение, на самом-то деле, идти учиться. Не да. зря вот вас, со стороны кажется, что у вас весна, она у вас каждый день кругло, круглосуточно. Не знаю, почему я такое мнение Знаешь, я даже сегодня, когда выбирала, какого цвета мне надеть нечто в этот эфир, то я подумала, как раз объясняя об этой какой-то некой зелени, которой мне так не хватало всегда в Украине, и которой здесь зимой достаточно, и даже, я бы сказала, много, здесь даже цветущие до сих пор деревья и кусты в Испании мы гуляем и видим это цветение. Здесь везде сейчас лимоны, мандрины, апельсины. Это плоды. При этом цветущие какие-то кусты и деревья, уже которые вот распустились на прошлой неделе, например. При этом есть те, которые выпускают почки, а есть те, которые вечно зеленые. Ну вот просто в одно время все. Это, конечно, такой, наверное, очень важный бонус в моей жизни, ну, который... Эм, что поддерживает меня и вот эту мою часть, которая хочет быть со своей родной страной, да, в своей родной стране. И это вот этот приятный бонус, которого я тоже всегда хотела, и вот я его получила. Бери за Днепровская. Так, ну что, посмотрим, что нам карта скажет на этой неделе, да? Давай. Да, и мы выбрали класснючую, потому что... Как-то хочется вот, в преддверии весны какое-то такое настроение сегодня. Кстати, сегодня очень важный такой день, 23-е, 02-23 год. И многие астрологи, астропсихологи говорят про то, что это некий портал, да, числа — это важно, некий портал возможностей. И сегодня обратите внимание, куда вы вкладываете энергию. Лучше в то, что даст... Ну, сажайте семена того, что даст плоды и... И то, чего вам, каких плодов вам хотелось бы. Конечно, мы всегда сажаем любым своим словом, любым своим действием, любой своей эмоцией. Обратите внимание, что сажаете сегодня. Вы, а поясните, мы людям, Потому открываем... что да, не все знают, что мы пишем заранее, что то мы про весну, а то у нас 23 число. Мы просто пишем четверг сегодня программу, которая будет в понедельник. Да, да, да. да а поэтому... мы, мы всегда пишем заранее. И говорим об этом, и в том числе вот спокойно сейчас говорим. И в этом смысле, уверена, что вы знаете про, про этот день, а когда вы будете смотреть эту, когда вы смотрите сейчас, вернее, эту передачу, то вы можете прокрутить в голове, ага, что ж я там посадил, ой, как классно, М -м -м, какой я молодец, уже так чек, отчекать теперь, да, положить которые будут и ждут вас. Ну что, и мы открываем. Давай откроем С11. Так. Как я еще не действовала в сложившейся ситуации? И Как я еще не действовал или не действовала в сложившейся ситуации? У каждого из нас какая-то есть сложившаяся ситуация. И это может быть что-то маленькое. Может, вы сейчас думаете о каком-то напряженной ситуации каких-то отношений. Или сложившаяся ситуация – это то, что вы ну, глобально, не знаю, на работе что-то у вас, или в жизни, там, не знаю, война, другая страна, или э, Украина, и там дети, мужья, жены, работа, и как-то все вместе. Ваша задача – вот эту сложившуюся ситуацию обнаружить самостоятельно. Это что для вас? И тогда уже в эту ситуацию в, как раз задать себе вопрос, как я еще не действовал или не действовала в этой сложившейся ситуации. Вот такой освежающий вопрос. Точно. Он как будто бы, вот, вот она ситуация, и как будто бы я смотрела так, а теперь он говорит, посмотри, пожалуйста, вокруг. Посмотри, пожалуйста, вокруг. И прекрасно сочетается с весной, с образом весны, по крайней мере, для меня. Тем более, что мы такой вектор сегодня дали. И ну, картинка отвечает этому, да? Некая половодье, и мы тут на этой лодочке, да? Слушай, так это вообще про импровизацию. Это за сто про импровизацию. Вы да, как я еще не действовал. А у нас всегда вопросы, они как-то с квантом, коннекционируют. Я уже заметила и уже даже не удивляюсь. Я пока не разгадала этот, как сказать, как это работает, механизм этого мухлиджая. Все подстроено, как говорил один мой клиент, в одном из потоков коучинг школы. Алла, вы все подстроили, вы все вот прямо это... Как будто бы собрали и действуете специально для Но меня. Но вы же признали, что импровизация – это хорошо подготовленное действие, Вы же сами признались в преступлении. Прямо в начале, да. Прямо да. в начале. Что ж, так... на, этой, на этом вопросе я предлагаю закончить, потому что хочется как раз над ним подумать и вступать с ним в весну. Ага. Спасибо вам большое. А ты знаешь, сейчас вот вспомнила такую цитату Оша, она вот будет сейчас прям как вишенка на тошку. Слушайте, я как раз позавчера, творчество... извините, позавчера да, да. на Оша на... нарвалась в Ютубе, давно его не слушал, не читал, и, и часовую его аудиокнигу, я так понимаю, прослушал. И тут вы опять. Здорово. Понимаете? А тут я со своим Ошем, да? Опять. Так да. Вот, творчество – это величайший в существовании бунт, говорит Оша. Ну, импровизация – это и есть творчество, и это некий бунт. И вот что для вас этот бунт? То есть мы очень часто хотим, чтобы все было упорядочено. Но творчество — это и импровизация, это про то, чтобы спокойно вот в этом беспорядке себя научиться чувствовать. Это и есть вот этот самый величайший какой-то тогда порядок. Да, потому что творчество — это всегда с одной стороны про хаос, а с другой стороны про нечто очень... Упорядоченная. Вот вот на этой радостной, парадоксальной, легкой ноте... На Но этой импровизации мы... в исполнении Аллы Заднепровской. Мы и желаем вам всего э, легкого, доброго, вдохновляющего на этой неделе. Спасибо, Алла. Пока. Пока. До новых встреч.